Джон Богл, человек, который в принципе создал классический, как это должно быть в идеале, инструмент коллективного инвестирования, да, то есть человек создатель прямых настоящих индексных фондов, инвестирования в индексы. Под управлением Vanguard достаточно большой объем средств находится, и уже на, по состоянию на 2018 год количество людей, которые инвестируют в индексные фонды, сравнялось с количеством людей, которые занимаются инвестированием в более фонды активного управления. А почему говорю про Джона Богла? Потому что он говорит очень правильные вещи. Советую, в принципе, вам. Если будет такое желание и возможность купить книжку, которая называется «Не верьте цифрам». Один из очень состоятельных людей мне в свое время посоветовал прочитать эту книгу, она меня также очень потрясла. И, соответственно, в своей системе создания миллиона долларов за 15 лет я использую эти концепции. И в чем одна из ключевых концепций заключается Джона Богла, что все считают доходность в номинальную. То есть, сколько будет денег, если я вложу там под 10% процентов годовых через 30 лет. Но реальная, нужно смотреть всегда на реальную доходность. И реальная доходность, она всегда меньше номинальной, потому что из номинальной доходности нужно вычесть инфляцию. То есть, как минимум, когда вы инвестируете, нужно делать поправку на инфляцию, потому что инфляция все равно съедает ваши деньги. Второе, включая затраты на управление. То есть, если вы используете инструменты инвестирования, то в большинстве своем эти инструменты нужно использовать через какую-то инфраструктуру. У людей, которых нет специализированных знаний по поводу инвестирования, они всегда вкладываются в фонды. Это позволяет ну, не тратить много времени для того, чтобы выбирать, какие активы нужно купить. То есть ты сразу покупаешь пай в фонде, а фонд является собственником там, портфеля из 20 акций. То есть ты купил один пай и купил одновременно сразу же 20, портфель из 20 акций, которые управляющие в дальнейшем меняют, что-то покупают, что-то продают, но за свою деятельность по управлению они берут деньги. И эти деньги достаточно большие, то есть я могу из своей практики сказать, опять-таки я работал в «Тройке диалог», в «Сбербанке», в «Открытии», и я знаю, сколько берутся комиссии потому, что я участвовал в годовых собраниях управляющих компаний, инвестиционных домов и несмотря на то, что есть вознаграждение, которое указано в правилах фонда, на самом деле денег зарабатывается гораздо больше. То есть, в среднем в России ежегодно, если вы инвестируете через инструменты коллективного инвестирования, управляющие компании вне зависимости от результата заработали или для вас управляющие компании или потеряли, вы все равно платите 6% от своих активов. Ребят, задумайтесь только над этим. 6%. То есть получается, что 6% берет управляющая компания за свои услуги. Против чего, в принципе, и боролся Богл, создавая линейку индексных фондов, в которых низкие комиссии. Ну, также реальная доходность уменьшается на размер налогов. да, то есть В России пока это 13%, но опять-таки не факт, что и дальше это останется, потому что у нас очень активно сейчас ведется дискуссия по поводу повышения, а, так называемой прогрессивной шкалы налогов. В то есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше налогов ты должен платить, и это будет распространяться в том числе на, на доходы от твоего капитала.